Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня снова поговорим о том месте, где мы все с вами живем, о матушке нашей земле. Затронем же, конечно, Виктора Григорьевича Катющика. Его, так сказать, высказывания, которые лишены научного метода, собраны уже в небольшую такую кучку. Вот. Ну, ее мы и рассмотрим. Виктор Григорьевич не смог сосредоточиться и понять одну простую мысль, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства, однозначно, стопроцентно указывающего на форму нашей земли. А поэтому у нас нет, так сказать, только отдельного лагеря о том, что существуют верующие в плоскую землю. Нет, господа. Нет, нет Виктор Григорьевич. Вы верующие в шарообразную землю. У нас есть три лагеря. Первый лагерь это верующий в шарообразную землю. Второй лагерь верит в плоскую землю. Третий лагерь изучает. Вот так. Ну это как минимум. Я вижу три таких Лагере. Я себя отношу пока к третьему лагерю. Я изучаю этот вопрос, вот, потому что для меня неоднозначна форма земли. Виктор Григорьевич это понять не может, э, Ну какие у него в основном претензии. Он говорит, мне непонятны силы, расскажите мне, на каких силах что там действует. А какие силы? Вот он нам показывает э, книгу плоскую да, в руках. А И что, там какие-то другие силы? Или силы, скажем, в масштабах планеты, они иные, чем в масштабах книги? А в чем они иные? Другая физика там, что ли? Вот он говорит, Земля плоская будет скукоживаться под этими силами в шарик. Но книга-то не скукоживается. Что там, другая физика на эту книгу действует? Другие силы какие-то, что ли? Там молекулы, атомы другие, что там? Что там другое-то? Виктор Григорьевич, сосредоточьтесь уже и расскажите, какие там силы-то другие на книгу. Вот книга плоская, никуда не скукоживается. Потом нам начинает Виктор Григорьевич заливать про какой-то центр масс, который он сам придумал, он ему, видимо, приснился, и он нам рассказывает. На том просто основании, что вот, ну все, земля шарообразная, у нее есть центр, есть центр масс. На каком основании? Что за центр масс? Вы вообще с массой-то как-то определились, что это такое? Чем отличается масса от если скажем? Или у вас это одно и то же, или нет, или как? Или что это за сила такая? Масса! Вот. Виктор Григорьевич как-то, я не знаю, как-то освещал этот вопрос на своем сайте или нет. Вот. Так как в видео он этот вопрос не освещает совершенно. И непонятно, что по котющику значит масса. Если уж вы говорите о каком-то центре масс, да, вы нам дайте понятие этой массы-то. Вот. Что? А иначе что это за центр такой масс? Он вам приснился? И что? А дальше что? Потому что вот смотрю я на книгу, да, вот у нее есть центр масс? Ну, наверное, есть, но она не скукоживается. И опять мы возвращаемся к силам, которые действуют на эту книгу. С какого перепуга Виктор Григорьевич решил, что если земля плоская, то человек будет загибаться вперед, идти как бы наклоняясь вперед от этого центра масс. на каком основании? Понимаете, делая такие утверждения, у нас как минимум должно быть две земли для сравнения. Шарообразная и плоская. И вот мы точно делаем эксперимент там и здесь, и смотрим, такие у нас, соответственно, результаты. А пока у нас этого нет, никаких таких подобных утверждений мы вести речи не можем. Пока видишь, Виктор Григорьевич не внемлет собственным, так скажем, убеждением, да, при призывом пользоваться научным методом и логикой. Дело в том, что вот отрубленная у курицы голова или нет, можно однозначно, посмотрев на голову этой курицы, приставлена она к телу или уже вне тела. И о форме земли мы можем говорить только так же, Стопроцентно, если внешне на нее посмотрим, и повторяю, таких доказательств нет, их просто нет в природе. Не надо ссылаться нам на нас и их фотографии идеально круглой земли, да, которые не выдерживают оценку фотошопа. Потому что мне непонятно, когда э, когда нам говорят про НЛО или Ете там снежного человека, то сразу же проверяют на фотошоп, да на идентичность вот этих вот подлинность этих кадров, а когда касается формы земли и НАСА, ну как бы проверять не надо. НАСА мы верим и так, НАСА хорошие, они же нам не будут фейки засылать, да? Но НАСА хорошие, а те, кто снимают инопланетян, они плохие и эти различных человеков снежных, вот. Тут надо проверять. Вот такие двойные стандарты по котюшку получаются. Вот. А на сегодня фотографии НАСА, понимаете, вот что мешает НАСА выложить сырую фотографию? Зачем они нам говорят? Но ну, мы обрабатываем, чтобы вам, друзья, лучше смотрелось на эти фотографии, на эти снимки. Не, не надо, Наса, не, не обрабатывайте. Мы сами обработаем. Вы выложите сырую фотографию из космоса, Земли, а мы ее обработаем, мы ее проверим на идентичность. А вот э, эти отмазки, ой, как удобно, да, но мы же, да, мы обработали. Ну, конечно, чтобы, чтобы вам лучше было видно. Вот. Бабушка, зачем тебе такие зубы? Чтобы лучше кушать твои пирожки, дитя мое, да? Почему у тебя такие большие глаза? Ну, чтобы тебя лучше видеть, дитя мое. Нет, друзья, так это не работает. Выложите сырое фото, а мы сами посмотрим, что мы отсортируем в фотошопе, сами уберем. Но зато мы будем уже точно знать, что да, оно идентичное, оно подлинное, оно, оно из космоса. Пока таких фото нет. Дальше, что нам Катюшеч говорит? Ну, центр масс мы разобрались, да? Вот что эта глупость несусветная, это приснилось Виктору Григорьевичу, либо он упал с кровати, я не знаю, что там произошло, откуда он взял этот центр масс вот. Далее он говорит о горизонте. У него корабли уходят за горизонт. Знаете, вот уже в Ютубе столько видео, ни за какой горизонт никакие корабли не уходят. Просто вот не уходят и все. Они как бы пропадают. Да? Но что такое горизонт? Давайте разберемся, от чего он зависит. Здесь я вижу. Три критерия. Первый это, ну, первый это не по значимости, а просто, вот первый ставлю, это, соответственно, среда, та среда, в которой распространяется свет, сам свет, освещенность, так скажем, чем ящик освещенность тем ну, проще дальше видеть и, соответственно, чем менее плотная среда. Ну и третье, это, конечно же, наша ссорность. То есть, ну если мы слепые, что мы увидим? Ничего не увидим. Вот. То есть, вот эти три критерия, я их как бы вижу, они основные. Вот. И когда мы смотрим, мы просто видим, что ну, корабль как бы пропал с нашего. Чем взорчий человек, тем дальше он может увидеть. Вот. Но мы не видим, как корабль медленно уходит за горизонт. Что сначала там корпус, потом мачт и так далее, этого нет. Вот. Ну просто вот этого нет от слова «совсем». Вот. Берем бинокль, видим корабль снова. Берем телескоп, видим корабль снова. Нет этого. Никакие там мачты не уходят. Что мы можем еще с этим горизонтом? Знаете, я посмотрел такую вещь, как подводный горизонт. Наберите и посмотрите. Вот это другая среда. И, соответственно, там горизонт, он очень от освещенности все зависит. Освещенность, да, и плотной среды. Хорошая освещенность, и мы видим просто четкую границу буквально в нескольких метрах от нас. Вот и весь горизонт этой освещенности. И четкая граница. Свет, день, вот вам четкая граница. Все, вот и весь подводный горизонт, если мы об этом говорим, о горизонте. Просто здесь среда немножко другая, она менее плотная, мы видим дальше. И там еще зоркость влияет, вот. и освещенность соответственно. Вот и, вот и все. Где там померечилось Виктору Григорьевичу, что там у него какие-то корабли уходят за горизонт? Я, я не знаю. Ну, Виктор Григорьевич, в конце концов, где ваш научный хваленый метод и логика? В конце концов, вы сами-то были на берегу моря. Вы видели, как, как корабль уходит за горизонт? Я думаю, нет. Ну что ж, господа, с этим разобрались. Теперь идем дальше дальше с гороскоп... О, гороскопами <с> гороскопами по фрейду да? с гироскопами и гирокомпасами вот есть господа которые выкладывают ролики гирокомпасов помещенных в тазик у них встает он якобы в меридиан вот ну и они говорят все у нас встал у них у них встал у них встал в меридиан вот. что там у них встал непонятно вот. у нас есть что много опытов с разных тазиков где выдерживается направление со всех тазиков? Нет. Что у них встало, непонятно. Вот. Но почему-то они говорят, ну все, у нас встал, и значит земля вращается. Простите, господа. Откуда вот как первое коррелируется вторым? Как это, у вас, как это работает? Как вы можете делать такой вывод? что если у вас там что-то встало, направление, да, выдержит у вас выдерживается направление. Да, я, я вижу, что у вас постепенно вот что-то встает куда-то. В меридиане, в меридиан непонятно. Вот. Но что-то у вас встает действительно в тазике, этот гирокомпас, он выдерживает направление. Что за направление непонятно. Экспериментов этих немного. Вот. И тазики, пока выдержаны это направление или нет, непонятно. Вот. Что там стало. Но.. Вот даже если что-то встало и оно будет выдержано То вот на каком основании сделан вывод Что это именно из-за Земли Это встало параллельно оси Соответственно этого вращения На каком это сделано основании что понятно это, Точнее второе вытекает из первого То есть вот вращение Земли да, И второе вытекает И значит герокомпас, Параллельно ось гирокомпаса Встает в параллельно Оси вращения земли. Как это у них это происходит? Как у них голова работает мне непонятно, откуда у них такой вывод. У них, понимаете, просто они однозначно исходят из того постулата, что Земля вращается. Понимаете? Они не доказывают вращение Земли, они просто однозначно из него выходят и делают такие смелые утверждения, что типа, ну все, мы заплатим, если вы докажете на своей плоской Земле, что гирокомпас у вас работает, потому что он у вас работать не будет. Ай, как удобно, какое сильное заявление. Так я тоже могу сделать заявление, что... Это гирокомпас на плоской земле так работает, а теперь доказывайте на своей шарообразной. Ищите свою шарообразную землю, да, и запускайте там в тазике гирокомпас. Но они не слышат это, не слышат. С одним товарищем я как переписываюсь время от времени, и я нашел вот внимание. Теперь мы приходим к звездным трекам. Вот самый интересный момент вот. к звездным трекам. Человек. Неординарно мыслящий, давно уже, причем я на видео случайно набрел. Он сделал что? Есть программа Stellarium, он ее через проектор. Соответственно, я так понимаю, на потолке сделал проекцию. Вот. Не важно, что потолок плоский, это здесь не существенно. Здесь существенно будет совершенно другое, вы сейчас поймете. Так вот, он сделал проекцию и, соответственно, вот звездная небо вращалось на потолке. А внизу стояла камера и снимала это вращение с выдержкой определенной. Вот. И у него получились звездные треки примерно такие же, как мы это видим на YouTube везде, на Яндексе, на гугле в поиске звездные треки. Именно такие, как мы видим. То есть, ну, практически один в один. То есть, когда звездное небо вращается. А потом он сделал другое. Он зафиксировал на потолке звездное небо, и оно не вращалось. А стала вращаться его камера с выдержкой. То есть. Ну, как бы вот эта камера получилась, что как бы земля, да, камера это земля, равно земля, и она вращается. И у него не получилось этих звездных треков. У него получилась совершенно другая картинка, совершенно, она в корне отличается от той, что мы видим, соответственно, в ютубах везде про звездные треки. В корне отличается, совершенно иная. И о чем это говорит? В том, что вращаются все-таки вот сами звезды, а не Земля. Что Земля статична. Но вот по его эксперименту получается так. И когда я вот этому любителю гирокомпасов скинул и говорю, вот тебе доказательство, которое вот первое проистекает из второго. Вот эксперимент, да, сначала утверждение, потом эксперимент. И вот оно доказывает, что Земля статичная. Так что свой гирокомпас можешь как бы, ну, Крутите дальше, но он ничего не доказывает. И он просто проигнорировал, он ничего не сказал, он начал дальше. Вот докажи, вот давай на своей плоской земле запускай геракомпас. Я говорю, «Так, ты запустил его на плоской. Вот смотри, видишь, земля статичная. Судя по этому доказательству, значит, ты запустил его на плоской земле. А он меня не слышит. И кто здесь верующий? У кого мозги-то мозги заторможены? Вот такие у нас... Товарищи, которые, которые вот, отрицают научный метод, да, не могут сосредоточиться. И, в общем-то, чуть что-то не по их нему, они кидаются в оскорбление. Но теперь не об этом. Пока не об этом. Я еще хотел вам рассказать об одном моменте. Может быть, вы видели видео, где одна дама утверждает, что одно шарообразное тело на другом шарообразном теле будет от, от, отбрасывать тень, как бы оно будет не дугой, не кругом, а прямая тень. То есть шарообразное тело на шарообразном теле. И показывает нам это в видео. Но здесь есть нюансы. Я повторил этот эксперимент. Нет, друзья, здесь есть нюансы. Здесь должны соблюдаться некоторые условия. Это зависит, во-первых, от размера тел, как далеко они расположены друг от друга, от освещенности и источника, соответственно, света, и как далеко он расположен от того тела, которая должно отбрасывать тень на другое тело. Вот эти должны, они, соответственно, критерии выдерживаться, нюансы эти. Иначе тень будет спокойненько, кругленькой. Так что здесь тоже не стоит вот так сразу бросаться, где-то писать, что вот, вот смотрите, тень должна быть прямой, а она у вас круглая, значит, значит вы все набрали. Нет, здесь есть нюансы, все надо проверять. Вот такие, друзья, моменты. Вот так-то, вот так-то. Ну что ж, можете все проверить сами, посмотрите, кстати, подводный горизонт, это интересно. Посмотрите про звездные треки. Да, кстати, звездные треки еще, такой есть момент, нам говорят на экваторе, они будут такие-то. Знаете, в Ютубе что-то я вот искал, именно видео, чтобы кто-то заснял на экваторе звездные треки, как они вращаются. Что-то пока не нашел, буду дальше искать, пока Таких видео я не нашел, чтобы кто-то заснял звездные треки на экваторе, что э, вот они прямые, да, справа они вот круг, слева круг, а тут прямые. Ну нет таких видео, не нашел. Найду, покажу. Либо сбросьте в комментариях. Да, если вы в комментариях считаете, что что-то я где-то заблуждаюсь, что-то где-то не углядел, да, что я не внимательно не могу сосредоточиться, пишите, будем исследовать. Итак, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, благодарю за внимание. До следующих видео.